Всем привет, с вами Блог Фрилансера. В этом видеоуроке мы будем создавать баннер для компании, которая занимается доставкой ягод на дом. Есть у нас краткое описание, что будет на баннере. Размер баннера 1500 на 1000 пикселей. Заголовок у нас есть, ягоды с доставкой на дом. Два буллета и кнопка «Попробовать бесплатно». Баннер будет располагаться на сайтах партнеров и в социальных сетях. Итак, от слов в него давайте переступим к созданию перейдем в программу photoshop нажимаем файл создать и зададим наши размеры ширина будет 1500 пикселей высота на 1000 пикселей Тут я уже их указал нажимаем создать и открывается у нас пустой холст первым делом что я обычно делаю это подбираю хорошую сочную картинку для нашего баннера перейдем в браузер есть два варианта у нас основных, это купить через фотобанк Shutterstock, например, самый крутой, который мне кажется есть. Ладно, адрес не буду вводить. Купить можно его через сервис ShopDisk, ссылку оставлю в описании, кому интересно. И второй вариант, который я сейчас буду использовать, это скачать картинку бесплатно на одном из сайтов, который дает такую возможность. Мне нравится сайт unsplash.com Здесь довольно-таки сочные и большое количество фотографий, как мы видим. Фотографии здесь распространяются бесплатно. Насчет коммерческих проектов точно не знаю, но думаю проблем тут точно не возникнет. В поиски введем сразу нужное нам слово, так у нас ягоды. Bearies выдает и он показывает релевантный нам изображение сразу скажу что я уже заранее присмотрел картинку и шрифт который буду использовать в нашем баннере это не совсем импровизация чтобы не терять лишнее время сейчас я найду нашу вот такая вот фотография ягод мне понравилась почему я ее выбрал потому что во первых у нас она чистая минималистичная и точно не будет проблем с отображением на ней текста. Каким бы цветом он у нас не был. Если возьмем эту, то здесь уже нужно будет. Нету, а какую-нибудь такую, то она уже будет немножко проблемно будет с ней. А вот эта вот вполне подойдет. Загрузим нашу фотографию на компьютер. Сразу можно с браузера перетащить в программу Photoshop. Она у нас ставится сюда, немножко увеличим ее размер с помощью ползунков, удерживая обязательно shift, чтобы масштабирование происходило равномерно. Я хочу сделать, чтобы справа у нас была фотография, а слева располагался текст. Причем хочу, чтобы фотография была крупная, но довольно такая сочная и яркая. Ну, вот так вот. Нажмем Enter. Как видим, слева у нас остался такой пробел в цвете. Есть два варианта ее убрать. Это закрасить фон и сгладить удалением лишнего края. То есть покажу. Выбираем отсюда фон с помощью пипетки. Нажимаем Alt-Delete, чтобы выбрать передний фон. Залить вернее, наш бэкграунд передним фоном отсюда из палитры. Нажать быструю маску здесь, так как у нас смарт-объект используется. И выбрать инструмент ластик, горячей клавишей E. И так как у нас здесь градиенты, они... цвет нечистый, то мы немножко подозрем сбоку. Убедитесь, убедитесь перед этим, что у вас жесткий стоит на нуле. Вот на этом способе я, пожалуй, и остановлюсь. Первый способ был бы просто растрировать фотографии и удалить. Но со смарт-объектом будет куда лучше. Так, второе, что нам нужно сделать, это написать наш текст. Ягоды с доставкой на дом. Все. Выделим. Ctrl-C. Создадим новый слой. Возьмем инструмент текст. Шрифтом я тоже поигрался уже заранее. То есть я выбрал шрифт TT или vals, будет правильно ставим наш текст. Мне показался он достаточно интересным для данной тематики. Так, ну таким таким видом, конечно, это не пойдет. Давайте сделаем следующее. Слово ягоды мы сделаем жирным таким и сочным. начертанием болт более ярким цветом возьмем отсюда сразу пик ягоды чуть-чуть вправо -чуть. сместим картинку ягоды и ниже чуть более мелким текстом напишем бесплатной доставкой. Что-то у нас на дом. Угу. Создадим новый слой, уменьшим наш шрифт ранее, еще меньше. Бесплатной доставкой на дом. Ctrl-A, еще уменьшим размер Здесь параметр уберем, чтобы у нас был не капс написан, а более прописным шрифтом. Немножко уменьшим его. Ягода, наверное, еще покрупнее можно сделать. Появилась такая мысль слово ягоды. Во-первых, во сделать чуть жирнее его еще дополнительно. Чуть уменьшить трекинг. И задать слово ягоды текстуру либо от малины, либо от земляники, что-то такое, чтобы смотрелось более объемно. Можно сделать просто в Google, вбить. Текстура книга, перейти в картинки и выбрать подходящий вариант. Вот, мне кажется, вполне такая подойдет для текстуры под текст. Сейчас вы увидите, как сделать из картинки сразу текстуру. Или может вот это вот? Нет. Такая вот. Нажимаем копировать изображение. Переходим в программу Photoshop, нажимаем файл создать. У нас заранее скопирует параметры, ширину и высоту той картинки, нажимаем создать сразу и Ctrl-V. Далее нажимаем редактирование и определить узор. Вот он. Сейчас создаться у нас текстура для нашего текста. Узор. Вот, далее переходим на слой с текстом нажимаем параметры наложения и выбираем наложение узора вот у нас выбрался узор наш как видим на текст у нас наложился выбранный узор можно немножко убрать непрозрачность чтобы не сильно было ярко и настроить нужный масштаб слишком крупно. А вот так вполне мне кажется нормально. Как видим у нас текст такой принял текстуру земляники Даже так не слишком выхерно было и вполне эпатично. С платной доставкой на там можно немножко темнее наверное сделать, попробовать так, так. Ну, вот так думаю будет нормально дальше осталось написать наши буллеты 15 видов ягод и фруктов и наличие сертификатов и кнопку шерифт попробуем использовать тот, что есть немножко про шрифты давайте расскажу я их подбираю либо из тех что у меня есть подборки заранее сохранены на компьютере либо использую вот группу ВКонтакте бесплатные шрифты их несколько этих, этих групп можете найти их по поиску и здесь уже исходя из передосмотра можно найти нужный вам шрифт очень удобно Шрифт уже выбираю, исходя из тематики. Где-то это вполне логично пусть шрифт вам подойдет. Где-то нужно немножко подумать и посмотреть, будет смотреться это в тему или не очень. Так, давайте. Продолжим создание наше. 12 видов ягод и фруктов, наличие сертификатов. Так. Немножко, мне кажется, сливается наш шрифт. Булит и слишком много нестандартных шрифтов, давайте возьмем кого-нибудь попроще, например лато. ну вот так кажется, получше будет Но надо учитывать, что еще кнопка будет снизу так, здесь я добавлю какие-нибудь булиты сейчас файл открыть у меня есть уже на компьютере сохраненные они графики чекаут, так называемые Несколько вариантов я сохранил и время от времени использую в своих проектах. Иногда создаю свои. Так, преобразую сразу в Smart Object, чтобы у нас не было проблем с масштабированием. Удерживая SHIFT, уменьшим наш бульт. Видите, я, я отпустил не вовремя shift, и у меня получилось искажение. Надо, кстати, купить уже себе оперативку еще одну, то у меня одна сгорела. Сейчас работаю с двумя гигами на ноуте, поэтому немножко подтормаживает. Так, параметры наложения, заходим на слой с булетом. И выберем цвет какой-нибудь. Ну вот пусть будет, наверное, я ставим его <coughs> Чуть потемнее. хотя okay. Зеленый ничего. Зеленый мы, наверное, сделаем кнопку. Давайте попробуем оставить. Окей, okay, окей. Okay. Теперь удерживаем Shift-Alt и тащим вниз. Наш булет. Получилось. Shift-Alt. И у нас дублируется Alt мы удерживаем для дублирования. Для копирования слоя, а SHIFT, чтобы у нас происходило равномерное передвижение его вниз по прямой. Продублировали наши булеты. Давайте их удерживая. Ctrl выделим. Далее нажмем Ctrl-G, и у нас все они запакуются в папку. Назовем ее сразу. Черт, ты. Чтобы было у нас удобно сразу перемещать. Так, все это выделим немножко повыше поднимем. Так у нас кнопочку внизу надо поставить. внизу будет кнопка у нас попробовать бесплатно возьмем инструмент прямоугольник со скруленными углами радиус поставим на 90 водку уберем а заливку возьмем зеленого цвета это листьев и растягиваем нашу будущую кнопку и okay. Закроем. Чуть-чуть, мне кажется, поярче все-таки сделать кнопку нашу. Так вот, ага. И на ней будет располагаться текст. Попробовать бесплатно. Шрифт мы оставим, кстати, такой же, как и здесь. Уменьшим размер шрифта заранее. бесплатно. Великовато. Вот так вполне подойдет. Так. Вот так, мне кажется, он более читаемый. П -п -п. Одну П уберем. Немножко побольше. Далее нам нужно центрировать этот текст относительно кнопки удерживаем Ctrl и нажимаем на нижнюю слой с фигурой появляется выделение далее с помощью панели выравнивания выровняем по горизонтали и по вертикали Ctrl t снимаем выделение попробовать бесплатно немножко надо поставить тень ему тексту чтобы был немножко контраст у нас между кнопкой которая и так светлая и текстом белым тень Возьмем потемнее смещение сделаем где-то на 2 пикселя. Да, на 2. И чуть-чуть непрозрачно добавим. Вот так вот. Немножко добавили объему. Тень кнопки мы, думаю, добавлять не будем, хотя немножко. Давайте удерживаем Alt, мы перетаскиваем сюда стиль слоя. Вот, и у кнопки тоже появился такой небольшой объем. Давайте создадим отдельную папку, нужна кнопка. Так, осталось немножко выровнять наши, наш текст, и будет ок. Так, что я хочу сделать, чтобы расстояние слева и сверху от заголовка было, ну, хотя бы примерно одинаковым. И точно. Посмотреть вообще, насколько это будет уместно в данном случае. Наверное. Наверное, вот так будет все-таки лучший вариант. Угу. Так, и бульто немножко поднимем вверх. видите у меня включены быстрые направляющие, включаются они окно, вернее не туда, просмотр, вспомогательные элементы чтобы галочка здесь стояла, чтобы была привязка у нас к направляющим и показать быстрые направляющие здесь должна стоять галочка тогда при выравнивании у вас будут появляться такие еле видимые линии которые подсказывают вам как выровнять тот или иной объект на макете мы видим что у нас расхождение двигаем чуть влево и видим ровную линию окей чуть-чуть поиграемся картинкой Готово. Осталось сохранить наш баннер и использовать его в наших целях. Нажимаем файл сохранить как. Обязательно сохраняйте как исходник его. Пока на рабочий стол храню. Баннер ягоды. И сохраняйте также его. вариант, который будет использоваться заказчиками. Пайл сохранить как? JPEG, либо PNG. И скорняйте на ваш компьютер. На ну, это наш урок окончен. Это, если рубрика была вам интересна, ставьте ваши лайки. Я буду записывать данные уроки почаще. Не забудь подписаться на канал, также подписаться на мой паблик ВКонтакте, в котором я ежедневно делюсь полезной информацией со своими подписчиками, выкладываю различные уроки, и полезности для фриланса и веб-дизайна. Всем пока, спасибо за внимание.